Здравствуйте! Продолжаем решение задачи К6, четвертая часть. Начнем решение. Напоминаю порядок. Достаточно часто используется стандартные в задачах на вращение. Сначала угловая скорость, потом угловое ускорение, то есть сначала вращательные кинематические характеристики, потом линейная скорость и линейное ускорение. Причем, напоминаю, из кинематики угловые характеристики не меняются от перемены полюса. А линейные зависят от них. Ну что ж, решение первая часть. Определение угловой скорости вращения подвижного конуса. Давайте посмотрим на решение здесь. Поскольку оно достаточно подробное, мы будем его просто сопровождать. Ну вот предлагается рассматривать значит, вращение вот этого тела вот на этом чертеже. Точка С это, видите, центр основания конуса. Точка М одна из искомых величин, точнее ее характеристики. Нам предлагается рассматривать вот это решение. Я бы, конечно, предложил использовать при решении этой задачи все-таки более спокойный чертеж. Вот не этот имеющийся. Давайте я его изображу здесь. На доске. Вот. На нашей доске. Я бы предложил использовать рисунок Следующий. То есть, вот наша ось Z. Неподвижная аппликата. То есть, вертикаль. Это наша ось Z. Вот наша ось. Вот э, сечение. А, ну какое сечение. Вот наша подвижная аппликата. Ось Зетта, вот она на рисунке. Вот наш неподвижный конус. Но мы его изображаем только с сечением в плоскости, которая проходит через какие точки, через, через какие оси, через оси ОЗ и о Вот наш конус неподвижный. Это наше тело Б. Он, повторяю, неподвижный. А вот наш вращающийся конус А с неподвижной точкой. Вот. Введение. Обратите внимание, здесь предлагается ввести ось x так, чтобы вот эти обе оси в рассматриваемый момент времени находились бы в плоскости xoz. Естественно, это будет удобнее, потому что мы избежим сразу многих проекций ненужных. То есть ось x. То есть ось наша неподвижная система координат содержит в рассматриваемый момент ось озита подвижного конуса. Соответственно, вот эта точка C конуса, центр конуса, вот эта точка М какая-то у нас, вот эта точка М нулевая, вот этот чертеж, который нам нужен. Как он, э, точнее, мы приближаемся к нему. Я бы еще, конечно, убрал, на самом деле, нам не очень-то нужна и э, вот эта поверхность. Нам нужно просто понимать, что вот здесь поверхность контакта. То есть, вот именно эта поверхность, давайте обозначим, а, здесь D уже есть обозначение, OD, вот эта поверхность, она у нас состоит из точек скорости, которых в данный момент времени равны нулю. То есть, достаточно было бы изобразить вот эту ось Z, вот эту ось X. Естественно, тогда ось Y смотрит, что на нас, правая тройка векторов, Далее перпендикулярно на нас. Далее у нас что имеется? У нас имеется ось вращения подвижного конуса ОЗ. И у нас имеется наш подвижный конус. То есть, вот мы рассматриваем вращение вот этого тела. Собственно, видите, это фактически задача К5. Вот неподвижная точка О, вот этот конус вращается, вот все эти точки на линии, на отрезка ОД, скорости всех этих точек равны нулю. Следовательно, Мгновенное движение – это вращение вокруг вот этой оси. Это ось, здесь ось неподвижная, мгновенная ось неподвижного вращения, обозначена большой буквой Омега. Что это означает? Давайте еще раз рассмотрим условия задачи. Тело А катится без скольжения. Значит, вот это предложение нам дает вывод, что скорость с тех точек здесь равна нулю и следовательно вот эта ось является осью вращения вывод отсюда что угловая скорость вот в этом качении угловая скорость вращения должна быть направлена по оси я напоминаю омега это аксиальный вектор то есть он показывает направление оси то есть омега должен быть направлен по оси о омега то есть вот такой вывод что у нас омега Направлен по оси О, омега. Далее, что у нас сказано. Ось О, Z тело А вращается вокруг неподвижной оси О, Z и имеет при заданном положении углобу. То есть, вот эта ось О, Z вращается, то есть, все тело целиком как бы вращается, что по... Э Вокруг оси, не, вертикальной, вокруг вертикальной оси. То есть, вот это тело участвует вот здесь вот во вращении вот таком. Ну или вот здесь укажем с помощью э, вектора омега-1. То есть омега-1 вектор. Вот тут дуковой стрелкой. Видите, здесь указано и дуговой стрелкой, и вектор. Ну, конечно, достаточно одного из этих изображений. Это нам уже не понадобится. Вот вектор омега-1 направлен по Вот такой оси. Вот что нам дает прочтение этих, а, прочтение вот этих данных. Ну, естественно, да, еще движется, конечно, что с угловым ускорением. Когда неизвестно, а там оно дано положительное, ну, значит, в том же направлении, что и омега-1. И значит, вектор углового ускорения тоже направлен, что? Тоже направлен по оси ОЗ. Вот что нам дано в задаче. Что мы можем прочитать из этой задачи. Теперь, вот у нас точка С. Я уже говорил, что при качении, давайте напомню вам вот эту формулу, что у нас при качении, как частный случай вращения, да, скорость, скорости связаны... В частности, скорость точки С связана с... вектором угловой скорости известной формулой линейная скорость равна угловая скорость умножить вектор на радиус вектор этой точки в данном случае радиус вектор точки c омега умножить это будет вот этот вектор о о с, умножить на OC. применяя правило векторного произведения если кто забыл, посмотрите среди плейлистов приложения 1, действия с векторами. Ну, что мы можем сказать? Вектор будет направлен перпендикулярно нашей плоскости. Правую тройку с этим и с этим вектором образует вектор, который смотрит что, на нас. То есть, вектор VC будет смотреть на нас. То есть, скорость точки С будет вектором, направленным на нас, перпендикулярно плоскости. То есть, VC будет сонаправлен в данном случае... Оси ОУ, первое и второе, это сразу направление, а второе, то есть модуль, он будет равен омега умножить на ОС на синус вот этого угла. Синус этого угла, в принципе, нам известен, это синус альфа пополам. Правда, нам неизвестно. Но это тоже определяется из вот этого определения, из геометрии вот этой. Теперь в принципе мы можем определить подождите, нам в не нужно определять. Тогда что делать? Ага, тогда мы используем. Сейчас мы определили скорость точки С в его вращении, в его качении, точнее, вокруг вот этой неподвижной оси. Но вместе со всем конусом эта точка участвует в каком вращении? Вот в этом вращении, которое задано по условию задачи. То есть вокруг вертикали, вокруг неподвижной оси Z. В этом вращении скорость точки С определяется как что? Как уже соответственно вот эта угловая скорость умножить на радиус вектор в этом движении. Но этот радиус вектор тот же самый, то есть омега-1 умножить на ОЦ. Направлен будет этот вектор опять-таки перпендикулярно к нам, то есть это совпадает. А зато определяется будет модуль ВЦ как что, как омега-1 умножить на ОЦ умножить, в данном случае уже синус альфа плюс бета пополам. Напомню, что вот этот угол у нас бета пополам, половина угла раствора, а вот этот угол у нас альфа пополам. То есть здесь у нас будет синус полусуммы углов альфа плюс бета пополам между вектором V1 и радиус вектором OC. Сравнивая вот эти два уравнения, раз равны левые части, значит равны правые. И если я запишу равенство этих правых частей, умножить на синус альфа пополам равняется омега 1 умножить на OC на синус альфа плюс бета пополам. Как раз мы видим, что у нас ненужная для вычисления величина уходит из уравнения. И остается величина, которая нам нужна. Омега, угловая скорость, будет равняться по модулю омега-1 умножить на что? На отношение дробей синус полусуммы на синус половины подвижного угла раствора. Конуса, угла, половина угла раствора подвижного конуса точнее все величины здесь даны напомним омега 1 у нас было равно 1,2 радиан в секунду здесь отношение безразмерных величин значит размерности правильно, 1,2 умножить на синус 90 плюс 60 пополам точнее 60 плюс 90 пополам в порядке записи и здесь синус 60 пополам. Соответственно, это будет 1,2 синус 75 градусов на синус 30 градусов. Ну или это приблизительно. Будет равняться. Включаем калькулятор на полную мощность. Итого у нас 75 градусов градусов у нас даст синус. Это все 0,966. Пишем. То есть 1 и 2 умножить на 0,966, ну а синус 30 0,5. Итого 1 и 2 умножить на 9,66 делить на 5. Делаем эти операции. Где у Значит, 1 и 2 умножить на 9 и 66 делить на 5 равняется 2. 31.84, 2.32, 2.32 радиан в секунду. У нас дана угловая скорость с одним знаком, поэтому в принципе в ответе мы впишем как 2,3 радиан в секунду. Но для вычисления я рекомендую оставлять и следующий знак, то есть при вычислениях использовать следующий знак. Оставить значащих столько, сколько дано в формате данных. Итак, мы нашли угловую скорость омега, а, да, мы нашли ее модуль. Направление, повторюсь, вот вытекало из качения без скольжения. То есть направлен вектор омега по линии какой контакта подвижного и неподвижного конуса. Таким образом мы определили угловую скорость.